Заведующий может, может себе такое позволить до сих пор, там, там, тупые, ну, это нормально у нас. Она говорила, что всех уволят, что все, кто ходили к заведующему в этот день, всех кто заходил в кабинет и жаловался на Ольгу Владимировну, Надежда Валерьевна кричала, сказала, что она больше там работать не будет, что это решено, что вопрос двух недель, и что их там не будет больше никого. И что они в Сургуте на работу больше нигде не устроятся. Приходили домой поспать и снова приходили на работу. Пойдешь, Поможешь? и пойдешь. Достаточно жесткий руководитель, бескомпромиссный. Мы все очень сильно боялись ее. Все со страхом ходили на работу. Писали объяснительно, могли там решить баллы. Но она могла повышать голос на пленюках, конечно, да. Но это было часто. Там всегда много напряжены достаточно. Ольга Владимировна никак не идет на уступки. Психологическое давление моральное такое очень. Угрожала доктор будет плохо. Все ведь были недовольны. Конечно, были несогласны. Работа физически очень тяжелая. Вертушка. Все были чем-то недовольны. И ребенка пятилетнего было не с кем оставлять. Ольга Владимировна предложила ей оставлять в своем кабинете ребенка. Ну, ночью, чтобы ребенок там ночевал. Подошла Ижан в слезах. И вот Жан плакала, говорила, что ей не с кем оставлять дочку. Такая ситуация напряженная. И за работу у нее в семье дома тоже сложилась. Угрожает уголовной ответственностью. Подавлено, расстроено. Была в очень подавленном состоянии. Чтобы они за меня отработали, я им личные деньги. Деньги на зарплате. Проработала за двоих, получила 10, на 10 тысяч больше. Пытались несколько лет назад писать эту жалобу, но ничего это не изменило все равно. Да, изначально поддержали. Да, мы тебя поддержим, давай, друзья в руководстве там. Начали искать виноватого, починчика того, кто подал эту жалобу. Да, я думаю, что коллектив, скорее всего, и скорее всего, них струсили. Пожан, наверное, не выдержала. Ну, да Итак, вы по смотрите, пожалуйста, место рождения. по какому адресу. Фактически Гражданство ваше место работы занятий. городская этническая больница. Должность. Образование. Семейное положение. Судимость имеется. Ваша личность установлена по вопросу, чтобы было разъяснено ваше право и обязанности в судебном заседании. Итак, вам ваши права и обязанности понятны? Да, понятны. Скажите, пожалуйста, знаете ли вы подсудимую Матвичуку Владимировну и а, потерпевшего а, Ташмагленбитера, пожалуйста, Радика Южа Снепановича? Да, Ольгу Владимировну я знаю, она была непосредственно моей руководителем угу. несколько лет. Но Радика я узнала уже после смерти Айжа. Mm -hmm. Благодарю. А скажите, пожалуйста, с указанными лицами и родственных отношениями вы состоите? Нет. Неприязненные отношения имеются? Нет. нет. В таком случае я предупреждаю вас, что дальше нужно показать, что дальше показания свидетельство несет ответственность в соответствии с статьями 37, 38 кодекса Российской Федерации. Уголовная ответственность вам понятна? Да, конечно. Будьте добры, запомните, пожалуйста, подписку в вашем имя и молодежище и подписку. Благодарю. так подписка готова. Саша, в каком нахожусь реанимации? Как я сейчас нахожусь в декретном отпуске по уходу за ребенком, но вот нейрохирургическая реанимация, а теперь РАУ-2. В какой период? Вы mm, получается, я уже вот перевелась туда, наверное, в семнадцатом году. Так, и когда в В девятнадцатом. В семнадцатом ушла в декрет, в девятнадцатом вышла, в двадцатом снова ушла. В двадцатом году работала? Да, работала еще. В двадцатом работала еще? Да, еще работала. А, скажите, вы, говорите, Иван Андричуха была непосредственно вашим учебникам. Да. А как вы ее говорите, как, как руководитель, человек? Как, руководитель, как, руководитель. как вы Она очень требовательна, не снисходительна, достаточно жесткий руководитель. Она бескомпромиссная, на уступки никогда не идет к сотрудникам. То есть мы все очень сильно боялись ее в свое время. Просто все со страхом ходили на работу, потому что она очень требовательный человек и не, не допускает никак, никаких снисхождений, никаких у нее таких дружеских отношений в коллективе, с коллективом нет. Ну, ну, ну сравнивая, допустим, я работала в отделении в травматологии, в другом отделении со у ну, тоже там была старшая медицинская сестра, сестра нашего отделения рентген отделения то есть ну, у нас были такие отношения как ну, к старшему товарищу там, мы всегда к ней могли обратиться за помощью там, с графиком даже какие-то финансовые проблемы она помогала еще здесь ну, даже близко не было такой ну, как такое происходит? вот, могли нас, так, предписали объяснительное на, на регулярной основе, могли там решить баллов, соответственно, ну, сказывалось на зарплате. Mm -hmm. а, скажите, финансовая составляющая, все боятся, более, зарплаты, они большие. Ну, проблемы были, получается, больше в таком финансовом? Да, уровне, конечно. Да? Скажите, допускала, а вот от какие-то крупные высказывания, о сотрудников, какое то унижении у нас Ну, она могла повышать голос на бланюрках, конечно, да. Это, ну, это было часто. Но все каждое утро проходит, планерка приходит на работу, планерка, сдача смены. И на планерках, естественно, там э, за какие-то ошибки, возможно, или то, что ей там, не нравилось, конечно, очень часто повышала голос на ну. угу. как у вас проходят? Кто участвует в планерке? Планерки проходили где-то без 15, без двадцати, восемь. То есть ночная смена уходит, дневная приходит, задаем друг другу смену. И в это время и Всего происходит полный. Все время Все время. Ну, а, медсестры анестезистки отдельно, медсестры палатные, санитарки отдельно. Сначала uh -huh. они, потом мы, или наоборот. Потому что в палату тот кто должен находиться, смотреть пациента. Ну, по числу кадетов угодно. Я того, что смотреть повышала волосы, Это были такие рабочие моменты. Ну да, конечно. А скажем так, на личности она приходила. Ну, как там. Не переходить, у нас заведующий мог, мог, может себе такое позволить до сих пор, там, там, тупrama. ну это нормально у нас, после ее ухода продолжается такая же система. Как сотрудники ah Ну все молчат, конечно, ничего, никто не будет связываться, никто не хочет ссориться и конфликтовать с ней, никто, конечно же, ну, не будет. Открыто конфликтовать? Отдревçe... никто не будет открыто конфликт конфликтовать, кому это нужно. Почему? Пусть какие-то есть моменты. Нужно будет там с работы где-то, у всех детей, семьи, что-то нужно, запись к врачу, какие-то непредвиденные обстоятельства, все равно же она непосредственно руководитель, от нее это зависит. То есть Если ты будешь с ней конфликтовать, когда тебе понадобится какая-либо решение какой-то такой ситуации, то ее просто не будет. Тебе не пойдут навстречу. А ты чего на встречу? Ну, нет. Чаще всего у меня была такая ситуация, мне нужна. у меня была свадьба людей да, в 2018 году. Я попросила поменять смены, мне отказали, сказали, пойдешь ночной ночную смену, у меня в 10 утра регистрации пойдешь, поможешь и пойдешь. Мне пришлось договариваться с сотрудницами с нашими, и я, чтобы они за меня отработали, я отдавала им наличные деньги, то, что они за меня отработали. Вот так. Как это у вас вышло, не согласовывались с ней, получается? Ну, она сказала, вот ищи иди, кто там будет тебя работать, разбирайся, как хочешь. Вот а она вам сформится, что такое отпуска еще? Нет, нет. У меня просто потом был еще отступ выходной, получается. Ну нет, конечно. у меня. Вступает, ну нет, конечно. Да, и вступок, вступок таковых тоже и не было, да? Конечно. Угу. Скажите, можете рассказать, а это можно в коллективе в 2021 году? Обстановка у нас, как всегда, рабочая. Работа тяжелая, это реанимационное отделение, пациенты тяжелые, там всегда обстановка напряженная достаточно. То есть это, ну, такая, это предполагает специфика работы. Ну, то есть и нужен, ну, нужна ответственность, большая внимательность, и соответственно, такая, понимаете, такая обстановка, когда люди находятся в пресмертном состоянии. Естественно, что и обстановка такая же рабочая, обычно очень напряженная. <связывая> а именно климат в коллективе а, Климат в -коллектив у нас там разделение все время было анестези метиссер анестезисток и палатных санитарками, там вечно какие-то недомовки, недовольства одними, другими. Ну такая. Нет, собой. И, а между собой. между а собой девочки а тоже живут. Какие-то недовольства непосредственно руководителями ну Непосредственно перед теми тем событиями в сентябре я вышла тогда с больничного. Девочки, я пошла печать в сестринскую, и были такие разговоры о том, что вот, Ольга Владимировна никак не идет на уступки тем или иным людям, и что ну, такое положение, тяжелое ковид сотрудники, пациент, пациентов очень много, соответственно, но ну, хотелось бы каких-то послаблений в графике, хотя бы чтобы шли на уступки ну, в плане детей там, с садика забрать. И привести с кем-то оставить. Ну, Айжан была инициатором того, чтобы ну, написать жалобу в трудоволности по поводу того, что никак не может а, разобраться с графиком мужа, что не с кем оставлять детей. И я слышала эти разговоры Сестринской, она разговаривала с медсестрами-анестезистками вот. Uh -huh. А что за проблемы были графиками Да, были графики а, сутки. При, при таком графике у Айжан Ай не совпадали, совпадали смены с мужем. И ребенка пятилетнего было не с кем оставлять. И она говорит, что Ольга Владимировна предложила ей оставлять в, в своем кабинете ребенка ну, ночью. У Ольги Владимировны есть свой кабинет в отделении. Вот она предлагала, чтобы сатью оставили там ну ночью, чтобы ребенок там ночевал. На что Айжан говорит, что Радик был не категорически не согласен чтобы ребенка приводить, ночевать в отделение. Поэтому вот с этого начался конфликт. Поэтому Жан, ну, видимо, не, не видела другого выхода, кроме как ну, написать жалобу. Uh – -huh. А она пыталась как-то с стречу решить вопрос с графиками? – С вопрос нет? с графиками? Я вышла с больничного, получается, вот в сентябре как раз, где-то это была середина сентября. Я вышла с больничного, встретила во второй палате, заполняла журнал, подошла и Жан в слезах. Она, она ходила и разговаривала с сотрудниками, ну, с палатными, чтобы заменили ее, чтобы подстроиться под график мужа, переделать смены в графике. А, чтобы переделать смены так, чтобы Ольга Владимировна не меняла график, просто поменяться, и ну, для этого не нужно было бы переделывать его, да, и там, вносить какие-то изменения. Сотрудники были согласны, палатные, но Ольга Владимировна все равно ей почему-то отказала. Не, ничем это не мотивируя. И вот Айжан плакала, говорила, что ей не с кем оставлять дочку, и Радик против того, чтобы она ее брала с собой на работу. И вообще Радик не разговаривать с ней уже там, пару недель, потому что такая ситуация напряженная, и за работу у нее в семье дома тоже сложилась. Она плакала и говорила, ну что мне теперь делать? Говорит, только Владимировна вообще не соглашается никак. Я говорю, ну, ну там... Я посоветовала ей написать просто заявление и уйти, раз не, не получается совмещать работу с воспитанием ребенка. Скажите, а почему она так реагировала на просто управление графика? Это в целом ситуация? Ну, потому что график постоянно меняется, в связи с тем, что ну, у всех дети и работа у нас непрекращающаяся такая, и график постоянно меняется. То есть, ну, видимо, в связи с тем, чтобы очередной раз его не менять. Ну, получается, он меняется, но отношения Айрана она не хотела поменять. Почему так, ну, У них там, видимо, какие-то свои были взаимоотношения, но что не не хотела... взаимоотношения. нет, я никогда не, не была свидетелем их каких-то личных неприятных разговоров <свят> или ссор. Я, ну, лично этого не видела, чтобы они прям конфликтовали при мне такого не было. Или спорили при мне, я тоже этого не видела. Какое-то особое отношение у Маслевичу, потому что когда это было? Не сказать, у она никому не относилась с теплотой, не относилась в коллективе с теплотой какой-то. Поэтому ко всем было требовательно. Ну, с теплотой нет, возможно, лишний негатив или требовательность у кого-нибудь на крае жан было замечено как-то с вами, со стороны, отлично. Я бы не сказала так, нет. Никак не выделяла. Я бы не сказала, что она ее выделяла среди всех. Ясно. А по поводу жалобы, что вам здесь вот я слышала разговоры, я сама в них не участвовала, но э, девочки говорили и в присутствии Айжан, и без Айжан тоже говорили. А, все стороны с детки, они обсуждали это бурно, а, говорили о том, что они уже пытались несколько лет назад писать эту жалобу, но ее спустили обратно. Все получили, по, грубо говоря, по шапке просто и остались ровно сидеть на своих местах, что ну, ничего это не изменило все равно. Несмотря ну. на то, что они уже ее писали. Uh -huh. Подержали? поддержал коллектив? Да, изначально поддержали. Ну, не все, но значительная часть состава анестезита при мне, они говорили, да, мы тебя поддержим, давай. Если ты этим займешься, то мы не против. А же она такая была очень ответственная, умная. Она ну, была такая, ну, соображал каких-то тонкостей рабочих. Там. Мы очень часто обращались к ней там, по поводу того, чтобы она помогла там посчитать нам, ну, отпускные там, чтобы как-то правильно насчитали, неправильно, чтобы... Ну, вот такие, такие моменты. И Жан была очень умной женщиной, образованной, и мы очень часто обращались с ней к ней по этому поводу. Она никогда нам не отказывала. Поэтому как-то они возложили на нее ответственность в такой коллектив, раз она такая деятельная женщина, поэтому ей, и, видимо, доверили нести это. Почему вы думаете, что на нее возложили это? Была не виновата, ну, она, России, ну все ведь были недовольны, она просто она предложила, и все как-то ну, вот, сошлись к тому, что она будет этим заниматься, uh -huh. она будет писать. Uh -huh. А вы знаете, содержание же, помимо графика, что-то еще будет? Не или знаю, а, потому что я ушла на больничный, маленький ребенок был, у него была и я вернулась, получается, на, на 4 дня и снова ушла на больничный. Тогда. Uh -huh. В тот момент, и когда случилось ну, несчастье, а, да, она плакала, говорила лично мне, Айжан, лично мне, чтобы это не были, не, не были, были какие-то слухи, а лично мне она говорила, что вот из-за графика. Uh -huh. Что не могут договориться? А вам известно, написали жалобу? Я не могу сказать, что я видела эту жалобу или ее подписывала или видела, как другие подписывали. Ну, значит, нет. Я в задержании жалобы не видела, не знаешь, получается, да? Да. значит, а, не знаю, раз Скажите, видишь. а помимо жалобы, как-то пытались сотрудники обратиться к руководству больницы? как-то? Уходили ну, до этого несколько человек, подходили к заведующему к Рудакову, нашему, ну, он сказал... что кто? Я знаю, что Айжан была, Ираида Петрова, Диана помимо. Сагадеева. Uh -huh. Виктория Тарасова Они ходили все вместе Туда, насколько я знаю, что они подходили К нашему заведующему Она и пытались объясню. решить и вопрос ну, в связи с тем, что не по... ну, С графиками такая ситуация Что надо кого-то набирать Каких-то дополнительных сотрудников Надо как-то решать эту проблему С других отделений возможно привлекать Ну, потому что в таком темпе работать ну, очень тяжело, практически невозможно То есть они приходили домой поспать И снова приходили на работу Поэтому в таком состоянии, конечно, работать очень тяжело. учитывая, что если есть маленькие дети, то это невозможно. Угу. Как-то, э -э извини, какие-то последствия были после того, как они строили прохода? Нет, конечно. Он сказал, что не будет прыгать выше Ольги Владимировны, и не что они разберутся на уровне отделения. Своей. А в ее можно руководить рукой? Ну не да. Не Почему так, что выше Ольга Владимировна? Ну, видимо, потому что Ольга Владимировна очень давно занимает эту, занимала эту должность. И у нее какие-то, может быть, друзья в руководстве там. Это сейчас э, ваше предположение или слышали кого-то? Да, вы... Ну, я знаю, что, у нас, что Ольга Владимировна дружит с Семенковой, нашим начмедом, и поэтому, возможно, заведующий не хотел бы портить отношения с начмедом. И... Вы думаете, что, что он Да, конфликт. я думаю, что он просто не хотел не, не раздувать конфликт. Угу. Ясно. А потом последовала жалоба. А после написания жалобы, а Ижан, коллектив? После написания жалобы, я видела, получается, только один рабочий день провела с И тогда только началось вот то, что уже поступила информация о том, что жалоба была написана. И, видимо, поступило руководство какое-то, какой-то сигнал о том, что она есть. И ну, начались, начались разговоры, кто, кто, кто, кто это писал, кто, почему и зачем. Ну, рабочий день прошел, и следующий день я уже не вышла. Я уже узнала о том, что Айжам нет, будучи на больничной. Больше не Нет, больше я не выходила. А, на а в том, Вы были на работе, когда вы уже нашли разговоры, потому что жалоба поступила, а... Проведение ключу, как это изменилось? Я с ней лично не, не разговаривала в этот день, потому что ну, я попала в палате на работу, находится в палате, на рабочее место, и я ее в этот день не видела. Вот uh -huh. Владимир Мусом. Um, вам известно, что было какая ну, что было при итогом жалобы? Какое-то действие произошло? Я же не, не была там уже, могу быть только ну, с, с того, что знаю по разговорам в коллективе. Ну, с вами связаны, ну, ну, да, я, конечно же, я общаюсь и дружу с девочками в коллективе. Они говорили, что а, начали искать виноватого, ну, не виноватого, а зачинщика, так скажем, и того, кто подал эту жалобу. Кто начал искать? Ну, Ольга Владимировна выясняла, кто написал жалобу. Выяснила? Ну, я так понимаю, что Айжан, наверное, не выдержала, скорее всего, этого всего. Она очень такая ответственная. И раз началось давление на коллектив, она сама призналась в том, что это она написала. А было давление на коллектив? Ну, естественно, конечно. Как оно Ну, психологическое давление моральное такое очень нагнетающее, тяжело я, думаю, что она все равно выяснит, кто это сделал, без разницы... Чтобы лучше, что лучше бы сказали сами, что все хорошо. равно иначе будет плохо. А, вам известно, когда Эта Шмановина осознала, что она написала данную жалобу, что было дальше? Я знаю, что уже потом, только после смерти. Все, больше я ничего не знаю. Я не знаю, что было, когда она именно узнали, что она когда она уже призналась, что это, она написала жалобу. Она, насколько я знаю, что она просто потом собралась увольняться. Я уже когда спрашивала у девочек, с кем общаюсь, в там соежана, они говорили, что она собирается увольняться. Почему? Ну, потому что работать больше ей там будет невозможно. Почему? Даже с этим же графиком ну, кто будет ей на уступки после жалу. Вот жаловаться нельзя. Угу. Я с тобой связывались а с точком кометой? Нет, сама не связывалась. Не связывалась. А можете ее характеризовать? Ну, я что, она такая? Спокойная, никогда не повышала голос, ни с кем не ни, ни конфликтная, никогда ни с кем не конфликтовала. Очень отзывчивая, она была добрая, вот мы там обращались к ней какие-то моменты свои. За помощью. Никогда не отказывал. Она в свое время даже за была исполняющая пятность Ольги Владимировна Оставалась за нее на время отпуска. Ну, то есть она была женщина угодная. К ней можно было обратиться с какими-то либо вопросами по, по плане работы. Какие-то личные черты, характеры? Можете описать ее? Она достаточно такая скрытная и замкнутая. Не, не, не очень общительная такая такой, чтобы там, душа коллектива, там, и чтобы там, вот, у нее там, не закрывается рот, как у меня, допустим. Ну, так, она вот такая, достаточно спокойная. А смолча, да, через... ее с супругом, какие-то проблемы нее... Ну, вот мы последний раз когда ней, во второй палате разговаривали, когда вот, у, у нее уже у Дима, был порыв, и нужно было высказаться, она плакала о том, что вот говорила, и говорила о том, что с мужем конфликты из-за того, что у нее она не может э, поменять график, подстроить для того, чтобы с не было одна. А помимо данного конфликта какие-то вам известные конфликты были? Нет, насколько я знаю, что она всегда рассказывала там, что они путешествовали много, с семьей любили путешествовать, что у них там с мужем были планы, они там обделывали машину для долгих путешествий, не знаю, что они там в Китае собирались своим ходом. Но они, ну, они мечтали очень, они очень много времени проводили на природе вместе с мужем, с дочкой, долгожданный ребенок у них. Ну, на линии, нет, вообще не нет. На вообще? Да, вопрос был mm -hmm. в том, что не с кем оставлять ребенка, потом были конфликты. Mm -hmm. Вам известно, и жаль, поступали от кого-то угрозы, когда она писала жалобы? Об угрозах нет, не знаю. Не знаю. Нет, не знаю. Кому-то да. из кредитов поступали, а жалоба, ну, кто поступал, еще что-то, когда выяснялось? Да, я знаю, я дружу с Дианой Сагадеевой, и ей э, угрожала доктор наша.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 Как вы имеете врача? Маж... ой, подождите, сейчас перенесу. Ой, сейчас уже не вспомню. Не помню. Не помню, где что-то здесь, не помню По имя-отчеству принято обращаться к этому фамилии. А мать Личукова, вы сказали какие-то вопросы коллектива или, знаешь, пока где-то по данному факту? Я не слышала, я не слышала и не видела. Моя подруга Диана Сагадева, по этому поводу тоже ничего не говорила. Она говорила, что ей угрожали в палате доктора. Я сама пока не попросу. А тебя, конечно, пожалуйста, попросим. Да, да имеется. Да, да, да, да, Скажите, пожалуйста, вот после произошедшего, точнее, после того, как жалоба поступила, анкетирование, было у вас какое-либо? Анкетирование было, у меня не было уже на рабочем месте, я была на, на больничном. А, в то время я анкетирование не проходила. Mm -hmm. Вот про ну, поведение э, Матвичу Ольги Владимировна, вы сказали, а поведение Райжана изменилось вот, в тот день, когда вы последний раз встречались. Ну, она уже, она уже и до этой жалобы была в очень подавленном состоянии. Она, она в таком состоянии находилась уже этот период времени, в подавленном расстроенном. Ну, я думаю, что, скорее всего, тем, что, когда она призналась в том, что это она написала жалобу, коллектив в виде других сестер-анестезитов не поддерживал ее. Тогда, когда а до этого поддерживали? А до этого поддерживали, пока не искалютость, пока Эйжена не призналась. А вам неизвестно что-то про угрозы привлечения к уголовной ответственности? Только слухов из отделения. То есть сама я этого не слышала, но девочки в отделении говорили, что ей угрожают уголовной ответственностью, если она будет продолжать жаловаться в вышестоящей инстанции. А, вернемся. Линейка у вас начиналась 47-45. Да. А официально рабочий день во сколько начинался? Ну, вообще, по факту, оплата с 8 утра, естественно. Вот эти вот э, минуты там. Ну, с этим спорить вообще бесполезно. Это уже много Они лет. Это уже, это уже много лет происходит. Поэтому. Сейчас, насколько я знаю, без 10, без 5 планировку. Сейчас так буду С Снова старшими студентами. То есть планерка чуть раньше, да, происходит? Теперь чуть позже, так. Вот так вот, ну, в любом случае, мы уже в половину восьмого были на работе, потому что там уже нужно было переодеться в раздевалке, надеть форму, подняться в отделение, переодеть форму отделения. На это все тоже нужно время. То есть на планерке мы уже должны быть два раза переодеты, получается. То есть на полчаса, да, получается? Ну да, получается, на полчаса раньше, конечно. Это было каким-то раздражающим коллективом фактором? Да, многие и даже анестезистки, сестры, которые не поддерживали Ажан в ее начинаниях и э, были против того, что писать какую-то жалобу на Ольгу Владимировну. Они были максимально все недовольны тем, что нужно приезжать рано с работы, тем более не все живут прямо в городе, у нас дач много, да, там, приезжают э, из-за города на работу. Конечно, никому, никому это не нравилось. Ребенка в сад в 7 утра я сама лично отвозила на Островского, а потом ехала. На, на работу, в пробках. Я даже с Островского за полчаса не могла доехать, с 7 утра по одной улице не успевала на работу, на планерку, в смысле, опоздала. А такое понятие тоже, как знакома? Да, конечно, это да. когда медсестры-анестезистки и палатные медсестры меняются, то есть, ну, работают. Не, не, не только, допустим, медсестры-анестезистки, а, которые так скажем, давно уже работают, большинство из них, это уже опытные медсестры, они ходят в операционную работать. А девочки, там, помоложе, и мальчики, они на палате, в палате работают, хотя ну, образование одинаковое по факту. Сложнее На палате, естественно, тяжелее работать, чем в, в операционной. Были не согласны с Конечно, были не согласны. Естественно, у большинства уже какие-то большинства анестезистов, которые работают в операционно, они, они не хотят работать в палате, потому что ну, тяжелые пациенты, там, муж, мужчины там, по 150 килограмм, нужно постоянно поворачивать, мыть за ними, убирать там, и все соответственно. Работать физически очень тяжелая. У большинство уже возрасте, большинство уже в возрасте у них очень много хронических заболеваний, здесь тяжелыми условиями, вредными труда. Поэтому они не хотели, естественно, идти в палату, потому что в палате в основном молодежь была. Это как-то обсуждалось в колу так сказать? Ну, конечно, в Сестринской все вы, за чаем были очень недовольны, но, естественно, вам то этого Ольге Владимировны в глаза не говорили. Высказывали ли вот этим сестрам, которым в том числе не нравилось лежам, ну, просьбу как-то решить этот вопрос? Не знаю, но вряд ли. Что-то там попросил. То есть не устраивало, но, получали, но проговаривали? Ну, все были чем-то недовольны. Все были чем-то недовольны, просто никто не, не, не говорил об этом. Ну, кто-то ведь поддержал, поддержали, а потом отказались. Да, конечно, поддержали. Особенно те, кто не хотели на вертушку. Но ведь это тоже связано с графиком, то есть тебя поставят в график или либо график по каком связи с графиком, это все равно проблемы с графиком, несмотря на то, что там смены, и, и... это все равно проблемы с графиком. Скажите, вот, вот в тот год, год. 2021 нагрузка а, на медсестер либо на санитарок, она больше была? Ну, у или... всех, конечно, уже была же пандемия, конечно, было очень тяжело, болели сами, болели дети. А вот по часам больше вы вырабатывали? Конечно. Конечно, намного больше. Насколько примерно? Ну, вот относительно ставки. Ну, почти две всегда было. Практически две. Ну и получали, наверное, гораздо больше гораздо... Ну, это там уже система оплаты, это уже совсем другая история. И получали то достойную оплату или. Ну нет, конечно. Там же считают как док-часы, а не совместительство. Поэтому получается, соответственно, что проработала за двоих, получила на 10 тысяч больше. Вот У меня нет вопросов больше. Пожалуйста, последний вопросы. Нет. Держи, нет. Есть Алина Александровна, скажите да. пожалуйста, когда конкретно будет лично знали о случившемся, именно о том, что... Написал в день ее смерти, нам написали в группе, написала кто-то, написали кто из санитарчик, у нас есть отдельная своя группа в файбере, и там написали. Об этом мы сразу собрались, поехали к Радику, естественно. понял. Да, Дату нет, сейчас не смогу уже назвать. Относительно увольнения, вы сказали, что это шмагомбет, вы угрожали увольнение, откуда вам это известно, и кто конкретно ей угрожал Мне об этом сказала Сагадила Диана Домировна. Она в то время была на работе, я была на больничном. Мы общаемся, дружим. Она мне об этом сообщила, сказала, что... Я говорю, что там, как же она говорит. Она сказала, что, скорее всего, ей придется написать заявление. А кто конкретно? Она говорила, ей угрожал Нет. После случившегося... А, имели ли вы общение с мужем в нашем Мы в этот же день, когда вот это сообщили все в группе, когда да. уже Айжан не стала мы собрались и поехали к Радику домой. От него все. вы узнали, какую-то информацию? В тот... О событиях предшествующих? В тот день нет. В тот день мы ничего, естественно, от него не, не, тот, не, не узнали. Он. После этого мы общались, конечно, он... Говорил, что ей угрожали уголовной ответственностью по поводу того, что если она будет продолжать жаловаться. Кто угрожал? Сказал, говорил, что руководство. Я, это обобщено, я не знаю, кто именно. ли это Ольга Владимировна, или вышедшую не Нет. Угу. Скажите, пожалуйста, вы являлись ли очевидцем, того, чтобы в период с 14 по 21 октября 21 mm -hmm. года лично Матвейчук выявляла у кого-то, либо конкретно у вас автора анонимных жалоб. Нет, у меня не выявляла лично у меня, и я не была свидетелем того, что она кого-то допрашивала, так скажем. Оказывал ли Матвейчук психологическое воздействие конкретно на вас, либо кого-то из сестринского персонала с целью выявления автора жалобов? На меня нет на кого-то, естественно, с я, Меня уже не было тогда, когда выясняли а, ситуацию, я была на больничном. Конкретно Ташмаган? Угу. Старший вопрос снимается, вы уже неоднократно отвечали. А, Унижал ли Матвейчук человеческое достоинство Ташмаган для этого? Я, еще раз повторюсь, я уже отвечала на вопрос, я не была личным свидетелем их конфликта когда-либо. Конкретно не я, не про конкретно, mm -hmm. а вообще, чтобы... А чтобы она ее жала, унижала. Конкретно, конкретно, даже, конкретно? нет. Нет, нет, нет, я И скажите еще, пожалуйста, что могло подтолкнуть даже Ташмакомпет на совершение суицели? Ну, наверное, накопленная усталость mm -hmm. и подавленное состояние в связи с, с последними событиями. Конкретно отношение Матвичу к Сашмагамбету. Могли тот мы ее на сверху? Ну, может быть, не мне судить. Угу. По-разному же люди реагируют на то Ой. или иное общение стороны С руководством и вообще с людьми. Ну, вопрос сейчас представитель что Вы много рассуждали и поясняли в суду относительно условий работы. Скажите, пожалуйста, а Матвейчук? Каким-либо образом влияло на условия работы медицинских сестер, анестезиологов? Вот то, что там по 150 килограмм мужчины, вы их надо переворачивать, это от метвичук зависело, условия работы и график. Ну, естественно, если как задавала вопрос адвокат вертушка, то есть анестезистки, которые работают в операционной, они в возрасте, они не ходят работать в палату, только если не хватает катастрофический персонал для работы в палате, только тогда. В связи с этим вопрос, а известно ли вам о существовании приказа 909 Мендера в Российской Федерации об оказании анестезиологической помощи взрослым населению? Нет, не, не, не знаю. знаю. Известно ли вам, что согласно данного приказа, вот а как, так называемая вопрос, вертушка. Вопрос, да, сообщите, пожалуйста, уточните. Это вот относительно вертушки, что палатные медсестры работали в анестезиологии. Э, наоборот, то, что анестезистки работали в палатах. Э, то есть вы подводите к знанию к не знанию данного приказа, который котором у вас данный факт был предусмотрен этим приказом. То есть никак не Да, данный вопрос снимается, поскольку фактические отношения… Хорошо. У вас есть вопрос? Нет, если запрос свидетель закончен, то будет этот. Да, Пожалуйста, еще вопрос вышел. Скажите, Скажите, вам естественно о фактах того, что Матвейчук как будто запрещал, после выступления жалобы, запрещала общаться с нашим коллегами, либо каким-то образом коллектив наставил Да я думаю, что коллектив, скорее всего, боялся просто Ольгу Владимир, поэтому перестал общаться с Сейжа. И скорее всего они струсили. После того, как это все, так скажем, после того, как Жан призналась, они просто спросили и побоялись прямого конфликта с Ольгой Владимировной, и все. А. Поэтому они перестали с ней общаться. А, естественно, была вот именно а так, что Матвейчук кому-то говорила, не общаться? Нет, конечно, Но я не, не, не была не этим свидетелем. А, вот. Здесь? Вы... Нет, я не видела, и не слышала. Можно с вами? Присоточная? Простите? Да, имеется вопрос. Скажите, известно вам, а, Айжан выполняла а, обязанности старшим министра? Да. Просто... Работала за просто... Да, на время. Справлялась? Да, вполне себе справлялась, конечно. Что было хорошо. Коллективу нравилось, как Айжан а, руководит им? Армейне, да, конечно, всех все, все, все устраивало. Спокойнее была обстановка? Ну, естественно, да, конечно. жанна не боялся, это, естественно, все было спокойно. Нет вопросов больше. Нет вопросов. Извините. Вопрос на это. Да, да. ну, пожалуйста, вопросов больше в стране да? не ну, имеется. Нет, пожалуйста. Пожалуйста, пожалуйста. в связи с существом, с дальнейшим существом, подавлечить в допросе показания к прошу огласить показания свидетелей. Свидетель на Наталья Александровна, которую давайте на стадии доказательственной следствия, в части, содержащейся на сниме втором на листах дела 84, 89, а именно в части показаний, содержащихся на странице на листе дела 88, данного Тома, существенное противоречие заключается в том, что на вопрос Защита о том, какие, какая информация была доведена мужа погибшей после случившегося свидетеля птицами, mm -hmm. она сказала, что угрожали увольнению уголовной ответственности на вопрос, кто конкретно. При допросе на стадии договорительного следствия свидетель называл фамилию конкретно и что послужило причиной, по ее мнению, uh -huh. для совершения суицида что, и в настоящем судебном заседании свидетель, свидетель сказал, что нет, uh -huh. Ташмагометов не пояснял об этом, каких конкретных фамилий не назвал. Uh -huh. Данные uh -huh. Данное противоречие полагают существенным. в связи с чем, прошу огласить в части в этой, со слов uh -huh. уже 21 октября 2021 года до слов Этим уже занимают, юристы этим уже занимают. Но. Пожалуйста, господин, ваше мнение поддерживаю. А, пожалуйста, господин, а, а, я также прошу а, в еще в части областей а, показания свидетеля, а именно в части а, фактов угроз а, и того, что Матвейчук, а, тысов сходеевым следствием, а -а -а. известно, что он не коллектив против Ташмага ну, возможно, что-то я уже и подзываю. Пожалуйста. Давайте освежить. Представительная. Поддерживаю ходатайства к государственному любителю. Благодарю. У -у -у. Итак, суд послуживания, с того, как это предназначено, когда государственного обвинителя удовлетворить, гласите показания свидетеля птицы на Птицыной в ходе предварительного следствия, лиза, который содержится на листах 84-89, том 2-й. Второй? Второй, пожалуйста. Второй этап, неправильно указано. Да, да, да. Угу. Значит, он второй этап, правильно, правильно. Второй этап, правильно. Второй этап, правильно, правильно. Второй этап, правильно. Второй этап, правильно. Второй этап, правильно. Второй этап, правильно. Второй этап, правильно. Второй Комитета. Она была допрошена, выделяя себе права, обязанности, предпределена в уголовной ответственности по 308-307 уголовного фодекса Российской Федерации. Значит, дело 88-й, абзац. А уже после, позже, через пару дней после технику, с Сагадеева, они с ней снова созвонились. И она мне рассказала, что Ташмакомретова дети, как оставляют сотрудницы отделения, пошла и призналась Матвичок о том, что это она написала жалобу. Сагадеева рассказала, что после признания Матвичок запрещает сотрудница общаться с Ташмакомретовым. Допустим, запрещала подменять ее во время операции, которая может длиться до 10 часов. И среди месяцев существует а, практика подмены сколько у тебя тяжело стоять 10 часов подряд. Со слов я потому что Матвейчук высказывалось так, как будет, кто будет с ней общаться или помогать, можете следовать писать заявление об увольнении. С учетом того, что все в отделении и так боятся матвечок, то никто под страхом увольнения не стал это делать. Дальше Я <сосказание> Вот, Вайбер, то что, да? Да, да, а да Уже да, 21 октября 2021 года в группе Вайбер а, санитарками, деревни, я узнала, что Шмугамбетова совершила суицид, повесила в своей квартире. То, что а, о том, что так вызывали еще к главному врачу больницы, где тот угрожал ей вадинием по отрицательным мотивам и к уголовной ответственности, я узнала со слов супруга Шмугамбетовой. Как он рассказал об этом, а, ему сказала сама Шмугамбетова, которая извинялась перед ним, говорила, что как мы будем жить, переживала, что ее посадят. Сейчас там специфики работы в нашем отделении у тех сотрудников, работающих, не, у которых не один год уже выработался иммунитет в фанском отношении а интенсивную график работы Ташмагретова, в том числе было морально устойчивым человеком, не думаю, что эти причины и жалобы в целом могли потолкнуть Ташмагретову к совершению институции, тем более она написала заявление на увольнение и отрабатывала две недели, из которых неделя уже прошла. Я предполагаю, что Ташмагретову все отсюда потолкнули грозы Гарайса, отключение клубной ответственности, слов мужа Ташмагретова, и я знаю, что Гарайса угрожала в ответственности и что юристы этим уже занимаются. Угу. Еще дальше? Нет, все. Саша, да, конечно, давала. Просто время уже прошло. Что-то из паники уже подсоболось. Тогда еще было свежего в 2021 году. Mm -hmm. mm -hmm. соответственно, действительно. Да, конечно, что, конечно. Да, конечно. То, конечно то, ну, обязательно. Когда вы общались, я вам говорила, что ты чуть-чуть построили Ну, против... тогда мы разговаривали, значит. Так оно и есть. Я подтверждаю. А по поводу вопроса ответственности, это вам стало известно от супруга? Мы приезжали к Радику записывать обращение mm -hmm. к Наталье Владимировне Комаровой. Mm -hmm. У нас было там очень много человек от нашего коллектива. И мы были у Радика дома и записывали, когда тогда мы беседовали по этому поводу. И из этой беседы, эта информация. Mm -hmm. mm -hmm. Ну, в целом, просек, нет, ваше чисто. Mm -hmm. Президенте? Нет вопросов, господин Марков. Есть один вопрос. Угу. Алина Оксана, да. все ваши показания строятся с того, что вы от кого-то что-то узнавали. Ну да, потому что я бы, не конкретно была как активный участник. Уточните еще раз. Да? Вопрос. Конкретно Конечно. На вы являлись ли когда то свидетелем конфликта между Натальи Чудашенко и Гамбетой? угроз э, со стороны Гарайса, да, Кашмагамбетова и так далее и тому подобное. Конкретно вы сами лично являетесь очевидно? Конкретно я свидетелем того, что ей кто-то угрожал при мне. Нет. Нет. нет. нет. Вопросов нет. Сейчас вопрос. Пожалуйста. Скажите, у вас с всегда совместно совпадали? Нет, не все, да, конечно. То есть могло происходить что-то, чего вы не знаете, потому что просто неровно? Да, конечно, учитывать что Ребенок да, в поставил постоянно болею. Сейчас таксус будет. Нет вопросов. Ну, еще раз все-таки уточню, пожалуйста, с чего у вас там будет вопрос? Не имеется вопросов. Нет. Нет. Так, вопросов не поступило, спасибо, что я верю. Что вы можете присесть или какие-то на какие заседания? Какие какие что вы выбираете? Я покину, у меня ребенок годовал. Итак, пожалуйста, мне не осталось бы мы-то Не раздражалось.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 Ну, а, как поскольку необходимо отложить рассмотрение дела на более дату, именно на завтра, на 12.00 года, на, часов, на является Девушка, вам есть 18 лет? Есть. Есть. есть. Не подскажете, где что-то парень хороший можно купить? До свидания. На... До свидания. Да. Магазин? Магазин. Каком? В каком? В каком? В каком? В ну, я брал в дневной строй. Но это все зависит. От твоих финансовых возможностей от твоего желания что-то... Да? Да. И так. Ясно.